Я организовал автопробег «Винтаж» дежурное название как бы ретро ралли ну дорали еще далеко но начнем с того что карантин всех заморозил все сидели дома и хотели скажем так уже размять свои кости и автомобили которые засиделись в гаражах я предложил прокатиться и народ собрался порядка заявлено было 25 экипажей ну наверное поедет экипажей 20 сейчас проведем экспедицию инвентаризацию участников. Едем мы до Тростянца в музей шоколада, Круглый двор, ну, Краеведческий музей. По, по дороге мы проедем Богодуховую ахтырку в, каждой, там, в каждом есть контрольная точка, будут задания у пилотов. После Тростянца музея отдыха-обеда мы поедем в Шаровский замок. Там мы пробудем час, там тоже будет контрольное задание и к часам к 7 мы все вернемся обратно на исходную точку, где подведем итоги всего мероприятия. Ну, изначально все подхватили его хорошо. Я думаю, что данный первый пробег после карантина, я думаю, что у всех будут положительные эмоции. Потому что все едут за эмоциями, за каким-то отдыхом, впечатлениями. Поэтому я надеюсь, что всем это все понравится.